Друзья, всем привет! Я вам обещал торговлю онлайн на Форекс. Давайте сегодня мы поторгуем в режиме реального времени. Я буду все объяснять, все комментировать и заходить прямо в режиме реального времени, прямо перед вами свои позиции. Я буду заключать короткие позиции, входить в короткие позиции, чтобы особо долго не ждать. Буду смотреть ситуацию на 5 минутах, на 15 минутах в тайфрейме, то есть как я обычно работаю. Но в этот раз мы... Поторгуем на Форексе и посмотрим, сколько я смогу заработать. Смотрите, валютная пара евро, швейцарский франк. Здесь можно рассчитывать на движение вверх и на пробитие локального уровня сопротивления. Давайте посмотрим часовой таймфрейм, что мы здесь видим. У нас был восходящий тренд. Давайте я все это буду рисовать. Был восходящий тренд. Цена пробила трендовую линию. Здесь находится уровень сопротивления. Цена дошла до уровня... Поддержки, и сейчас возможно коррекция на повышение до этого уровня. Приблизим еще немножко. Что мы здесь видим? Импульс. Скопление, импульс. И сейчас возможно реакция на повышение. Данная информация указывает на коррекцию. Коррекция у нас будет, естественно, вверх. Окей, в ближайшее время произойдет пробитие, судя по данной формации. Вот по этой формации Цена может скорректироваться немножко пониже, конечно Но потом, вероятнее всего, пойдет на повышение Это мое мнение Поэтому стоп-лосс мы выставляем за вот этим вот скоплением То есть скопление является, как правило, сильными областями поддержки или сопротивления Здесь, естественно, область локальная То есть это у нас уровень 1.07.590 Давайте откроем калькулятор и посмотрим, каким объемом нам нужно войти То есть цена у нас находится в данном месте Проводим, это у нас 60 пунктов Пусть будет 65. 5 делить 65, получается объем 0,07. Мы будем входить объемом 0.07. Здесь пишем объем 0.07. Uh, уровень 1.07 590. 1.07 590. Будем входить на повышение. Давайте пока что проблюдаем с движениями цены. По возможности зайдем в более хорошие точки. Я сейчас сижу на минутном тайфрейме и наблюдаю за движениями цены. Окей, заходим на повышение. Здесь смотрим минус 5 долларов, то есть это 5% от моего депозита. Все как надо. Мы рассчитываем на пробитие локальной области сопротивления и движение вверх. Здесь находится определенная локальная область. Мы рассчитываем на коррекцию на повышение. Давайте еще раз весь анализ, чтобы вы полностью все поняли. Пока нам все равно придется долго ждать. Окей. У нас был тренд на повышение. Трендовую линию я рисую. Тренд у нас сменился, трендовая линия пробилась. Здесь образовалось скопление на этой трендовой линии. Помним нашу закономерность, гигайбокс, стратегии со скоплением, да? То есть видим импульс, скопление, импульс, и мы рассчитываем на движение вверх. Плюс ко всему у нас здесь находится уровень поддержки. Это все я смотрю на часовом тайфрейме. На минутном тайфрейме, почему я решил зайти именно сейчас... Я увидел данную информацию, то есть в принципе то же самое, да, со скоплением, произошла коррекция и после коррекции, судя по потенциалу, вероятнее всего произойдет движение вверх, судя по нашему потенциалу. Ну если мы откроем 5 минут тайфрейм, здесь отчетливо видна формация разворотная, то есть здесь находится у нас уровень поддержки. Вот наша разворотная формация Итак, на Форексе у нас нет времени экспирации Мы можем ждать, ждать столько, сколько захотим Стоп-лосс у нас поставлен Если цена пойдет не в нашу сторону, мы потеряем всего лишь 5% от депозита Если же наш потенциал себя отработает, то мы приобретем намного больше Вот у нас уже происходит импульс на повышение Возможно сейчас будет пробитие уровня Давайте с вами пронаблюдаем Тейк-профит я здесь не ставлю, поскольку я сопровождаю сделку Я никуда не ухожу, буду вот сидеть и наблюдать за сделкой То есть вероятнее всего в ближайшее время произойдет пробитие вверх и выстрел поэтому мы будем с вами сопровождать сделку и take profit я не ставлю закрою позицию вручную депозит у меня сейчас напоминаю 100 долларов а я пока что до сих пор осваиваюсь мне нужно как минимум три месяца выйти в плюс выходить в плюс эти три месяца тогда я могу перейти на суммы побольше такая небольшая подстраховочка на форекс я недавно перешел именно вот на такой форекс раньше торговал по системе форекс опционов и она естественно гораздо легче Здесь немножко другое, не знаю как долго мы с вами будем здесь сидеть, возможно у нас будет только одна позиция, возможно две позиции, посмотрим. А... Просто на форексе да, нет времени экспирации, ждать приходится гораздо гораздо дольше и неизвестно сколько вообще придется прождать. Мы сейчас просто с вами подождем, получим какую-то прибыль, возможно я закрою позицию, возможно я переставлю стоп-лосс, я покажу как переставлять стоп-лосс, кто не знает. Ну короче у нас есть два варианта развития событий, вот у нас уже происходит пробитие уровня сопротивления, Давайте с вами ждать. Итак, нам с этой позиции как минимум нужно получить 5 долларов. Желательно получить 10 долларов. Но идеально будет, если мы получим... А, сейчас скажу, сколько. Идеально будет, если мы получим около 20-30 долларов с этой позиции. Вот такие у меня планы. На данный момент прибыль составляет 2 доллара. Произошел небольшой импульс. Кстати, ребятки, в подсчетах всегда учитывайте спред. То есть, смотрите, у нас красная линия – это линия ASK. Вот данная линия. Если у вас ее нет, вы можете зайти здесь в «Свойства». И нажать э, «Показывать линию ASK». Ну и спред, естественно, написано вот здесь вот. Там, где вы входите в позицию. Открывайте ордера. ребят я впервые снимаю живую торговлю на Форекс. Вот прямо первый-первый раз я сижу и снимаю, записываю все в реальном времени. Не знаю, хорошо ли я объясняю, понятно ли вам все. Но, тем не менее, я буду все время улучшаться. Каждая и каждая моя торговля. В каждой торговле я стараюсь как-то улучшаться. Лучше объяснять, лучше показывать, лучше торговать и так далее. Смотрите, если бы мы зашли на бинарных опционах на пробитие, то мы бы получили фиксировано там 70-80% прибыли. Здесь наша прибыль не ограничена. Там мы можем получить на бинарных опционах, допустим, 80%. Здесь мы можем получить 100%. 100%, 200%, 300% и так далее. То есть прибыль не ограничена. Вот уже мы получили почти 100%. Вам взаимо не видно, но прибыль уже составляет 4,5 доллара. То есть импульс ловили, в принципе уже можно закрывать позицию То есть один к одному Для новичков это тоже неплохо Итак, у нас стоп-лосс на сумме 5.87 Еще немножко мы с вами ждем И думаем, что делать дальше То есть нам нужно как минимум получить с этой позиции 5-6 долларов Учитывая то, что я зашел на краткосрочную позицию Буквально в 5-10 минут Или больше То я думаю, можно сделать один к одному То есть стоп-лосс и тейк-профит они равняются Но опять же желательно делать два к одному то есть если у нас стоп-лосс 5.87, то должны получить там 12 долларов Окей, ребятки, я заболтался, все, подключусь, когда буду делать какие-либо действия Кстати, цена у нас ушла в прибыль, но я пока что не ставлю стоп-лосс без убыток Поскольку у нас спокойно после пробития может произойти ретест Что в большинстве случаев бывает То есть если бы я поставил без убыток, то его могли сбить, и я бы ничего не получил с этой позиции Сейчас может быть вот, вот такое вот движение ретестик И дальнейшее движение вверх То есть поэтому пока что стоп-лосс я не уставляю без убыток когда у нас образуется здесь какое-либо скопление, например, вот здесь вот, и цена пробьет это скопление, то здесь вот уже можно поставить стоп-лосс без убыток. Ну и пока мы с вами заговорили о стоп-лоссе, давайте посмотрим, как его перетаскивать. Просто, ребятки, нажимаете, вот на здесь стоп-лосс, зажимаете левую кнопку мыши и перетаскивайте, куда вам угодно. Ну, допустим, переставим его вот ну, сюда. Вот и все, он переставился. Итак, судя по движениям, сейчас произойдет пробитие локального уровня сопротивления, то есть выход из следующего скопления – Смотрим. Сейчас будет у нас пробитие, судя по движениям. И, скорее всего, можно уже перетаскивать стоп-лосс вот сюда вот. Куда-нибудь в это место. Давайте подождем пробития, Импульса вверх. Это, если что, ребятки, минутный тайфрейм. Я все это наблюдаю на минутном тайфрейме. Уже, кстати, можно закрывать позицию. Уже у нас есть один к одному. Итак, что мы делаем? Закрываем позицию или представляем стоп-лосс без убыток? В принципе, я могу получить намного большую прибыль, но я записываю видео... И это будет проблематично, если я оставлю эту позицию Потому что видео должно выйти сегодня Я думаю, вы меня понимаете Давайте подождем импульса вверх И скорее всего, закроем позицию Вот у нас происходит импульс на повышение Переставляем стоп-лосс, допустим, без убыток, да? Как я это обычно делаю То есть, а, вот сюда вот представляю стоп-лосс У нас происходит пробитие Я оставляю стоп-лосс на месте Возможно, происходит ретест Какое-то скопление. Потом цена пробивает следующее скопление. И все. Итак, закрываем позицию. Получили мы с этой позиции 7 долларов. Смотрите. То есть, что я делаю? Я жду пробития локального уровня сопротивления. У нас происходит пробитие. Стоп-лосс я не представляю. Допустим, стоп-лосс у нас стоял вот здесь вот примерно. Жду ретеста возможного. Ретест может не произойти. Как здесь, например, у нас здесь возникло скопление. Потом импульс. На повышение, как только пробилось следующее скопление, следующий локальный уровень сопротивления, я переношу стоп-лосс в визу Сейчас я этого делать не стал, поскольку я записываю видео. И мы с этой позиции получили больше, чем один к одному. Но опять же, я мог получить здесь намного большую прибыль, если бы позицию оставил. Напоминаю, что это моя первая торговля в режиме реального времени на Форекс. Заключили мы одну позицию. Будем с вами на этом заканчивать. В будущем будет обязательно больше видео с торговлей онлайн на Форекс. Будем мы с вами углубляться в эту тему. Многие подписчики с моего канала просят меня...